Осталось самурай, либо харакири, либо просто умирай Тебя давно ждет ваш сумрачный рай Там все как в своем прошлом, мьется через край Самый штырь ищи чай, кейджи на любой вкус Ищут мишень для своих чувств, только выбирай А здесь один бог и тот мед На могилу пепел стряхивает черт Одна вера тоже накрылась пиздецом Одна любовь, кончать на лица Самурай, твои доспехи блестят у тебя все и везде, в бою унищать, у тебя у тебя все ништяк Самурай. твои доспехи блестят. Самурай. у тебя все ништяк, у тебя и везде, и с мечом в у тебя все у тебя все унищать, у тебя Ну